Открывает вечер в моей горсти, гостини. Заводясь соколом, открывает ветер. Только не сорвис рук, не отпусти. Дети не один, не один на свете. Пляшет на стене отблеск от свечи. Собираю. Странную, какую-то молитву. Господи, дай ему терпение и силы. Господи, веру ему и смелые. Если помощь Утром за окнами. Две. To the day, to the finish To the day, to the finish